Приятные порой слова, от них кружится голова, Быть может, нет, быть может, да, ответ в тебе пьет, всегда. То похвала и благодарность, то критика и грубый мат, Все лишь энергии начала того Творца, что навсегда. Путь каждого рука его венчала, для каждого всегда его стезя. Законы почитать бы вы... для начала немного хоть чуть-чуть. Его слова через Ларису поступали, через Людмилу вся трактовка шла прекрасные великие деласи, то радости энергии пришла законы волшебства, законы счастья. Такая вот она, жизня.